Все мы по жизни будто кладоискатели, но почему-то с различным знаменателями. Одни для спасения лишь только Бога ищут, иные в смятении перемножают на тысячи.